Привет, народ, у нас сегодня клевое настроение, ко мне приехала Вика с Красноярска, Викуля, иди Вик, где то там? Алёп, <связать> <связать> телефон даже Слова. упал, хотела сделать красиво, не получилось, ну ты такая, алёп, и телефон такой, чего? Как у вас настроение? Мы решили тут вдвоем. чуть, тебе так пол лица. Давай я тоже так пол лица, Ты пол лица, я пол лица, целое получилось. Да, мы целая. Мы целая. Привет. Давай к мне поближе. Что за тема? Эфира будет сегодня? Какая тема? Давайте какую-нибудь тему. У нас такая тема, мы сейчас с Викой обсуждали про матрицу. Почему сейчас Реальности начинают у людей, которые вместе резонировать, не совпадать. То есть разное прошлое. Один вспоминает одно, другой вспоминает другое. Речь зашла, мы с мамулей сегодня вспоминали, утром, да? да? Мама рассказывала о том, как меня в детстве покусали собаки. И рассказывала, в чем я была одета. Я была одета в ее коричневую кожаную куртку, которую маме привезли из Германии. Такие подробности помнит. А я помню, я была в синей куртке. Она говорит: да что, тебя там в больницу привезли, зашивали, я потом эту куртку носить не могла, 10 лет ее вспоминала. Я была не отстирывалась. А, не отстирывалась. А я помню, что я была в синей своей балуневой куртке, которая у меня там была вся в дырточку, потому что собака руку покусала. Вот. И реальности у нас с вами не совпадает. У нее одно прошлое, у меня другое прошлое. По идее мы должны совпадать. Вот. Но когда человек засоренный в мозгах э, шаблонами своими мышления, программами, э, ну и живет такой, как робот, неосознанно, то резонирует все нормально. Но как только он начинает просыпаться, блин, сбой системы, просто этот картинка мира перестает складываться, ну, прям в реальный, как сказать. Совпадающие пазлы, что ли? У кого такое было, скажите, когда у вас одна реальность, потом другая? А тебя один раз собаки кусали? Нет. Меня собаки кусали много раз, я очень боялась собак. Потом я и исцелилась, и теперь собака друг человека, и мой тоже. Вот, а еще такую историю сейчас вспоминали, мы, значит, с Викой работали с девочкой, она сейчас у меня администратор на всех марафонах, проводник, очень классный, шаблоны трансформируют, вот, как орешки, то есть осознает слона целиком, а не только там узость мышления свою проявляет, как раньше, у нее мама была больна раком. И, в общем, мы с ней работали, работали, работали. Вика же админ всегда во всех моих чатах. Вот она эту переписку все собирает, скринит там, помогает. Вот, следила, в общем, за нами, как мы с Верой работали. И что вы думаете, Вера, не смотри, только, пожалуйста. Вера, выключи телефон, давай. Нельзя Вспоминать старое прошлое. И, в общем, она говорит в определенный момент, что Нелли, мама умерла. Я сейчас улыбаюсь, потому что ну, мне реально весело, извините, сейчас поймете почему. Мы ей очень долго соболезновали и прорабатывали потом несколько дней о том, что она стала с мамой единой, и целой. А то есть мама же ее проекция, да, человечек из ее головы, определенные ее шаблоны, определенные ее надежды, определенные ну, какие-то части нее которая она видит в маме, то есть мама это разрозненная часть ее, она соединилась целой. то есть мы с ней вот как-то так э, разговаривали несколько дней, чтобы она ну пришла в себя, ну представьте, у человека мама умерла, вот, ну, я так это улыбает, короче, через какое-то время, ну может быть там месяц, я узнаю о том, что она в чате всем пишет что у нее живая мама жива здорова и сегодня я даже этот отзыв скинула в этот как его, в, истории. в истории о том что с мамой все в порядке и она даже ходить начала все нормально она больна раком была вот и сейчас у нее все хорошо ей квартиру там большую дали, она переезжает там в хоромы в общем прикиньте ну, не со стыковки то Ладно бы я с, с, ну, как, да, с ума сошла, мне могло присниться, да? поехала крыша, что у нее мама умерла. Вот. ну Вика-то тоже помнит это. Она говорит, я скринила твои переписки. Расскажи с да. твоей колокольной, как это было. Расскажите, я, я там скринила, Я просто мы для игры собирали данные, и мы переписывали все трансформации, которые, ну, которые у нас есть. И да, Вера правда писала, что у нее очень больная мама, очень долго болеет, и они уже там безнадежное состояние полное. Она пришла вот на консультацию, и они дня два точно, даже больше, наверное, дня три выработали. Ну, трансформация. Да, мы там даже неделю, по-моему, работали. Да, Потом у и... нее умерла да, мама. Потом она... после этого после еще не было. Когда работали. мама умерла, они еще прорабатывали. Я помню, я очень хорошо запомнила этот момент за то, что она соединилась и стали единым целым, потому что меня очень тронула эта часть трансформации. Я сама там проплакалась, когда читала. Потому что реально это очень грустно было. Эффект плюс, Кстати, мало того, что это грустно, так еще и ты параллельно осознаешь то, что человек реально соединился с частью что вот эта проекция это часть меня и что мы все равно единое целое даже когда человек уходит из моей реальности то он параллельной реальности все равно существует и в моем мире он со мной соединился и когда вера пишет что у нее мама живая то это конечно вообще космос я долго не могла поверить я и ее и так и сяк. Да. ну напрямую уже не скажешь у тебя мама умерла но дело в том что с людьми когда прорабатываешь прошлое Нельзя им потом напоминать, какое у них старое прошлое было, чтобы они туда, ну, опять не возвращались и не вернули. Э, ну, обратное прежнее состояние. Поэтому я, блин, вот пыталась у нее понять. У меня телефон садится. Подождите. Я... Сейчас я его не заряжается. Не заряжается. Да, не заряжается. Моя собака умерла на следующий день, она была живая. Офигеть! Это Речь. реально, вот прям реально, ну я могу поверить, <смех> не знаю, как другие, я реально могу поверить, потому что я уже столкнулась с этим эффектом Мандела, посмотрите, кстати, в интернете, хорошо вы сейчас напомнили, как правильно, Мандела, да, эм, двух- или трехчасовой эфир, видео о том, как меняется прошлое, и я очень классный там кусок запомнила в этом видео про... «Эй, покатай меня, большая черепаха!» Мы все помним вот эту фразу про большую черепаху из мультика «Золотой ключик» да. назывался, «Братина». Да? Не, не «Братина». Просто про, по... ну, да, про... «Я на солнышке» лежу. А, вот. точно, Был такой точно, мультик, да. и там есть, да, про львенка, есть фраза «Покатай меня, большая черепаха!» Сейчас, если вы посмотрите, весь интернет перероете, и даже старые киноленты, то... Слово «большая черепаха» пропало из мультика, из текста, нет такого слова. Блин, ну я-то помню, что оно было, и, наверное, многие помнят. И вот в этом фильме там очень много приводится примеров о том, что мы помним одно, а если начинаем копаться сейчас в истории, нигде нет этому подтверждения, и все по-другому. Короче... Я так думаю, что мы, начиная просыпаться, ломаем вот эту матрицу. Она была, вот эта структура идеальна, да, опазды желаний людей совпадали, когда все там с друг дружкой резонировали, воспоминания у всех коллективно вроде как общее было. Как только ты начинаешь выпадать из реальности тем, что начинаешь понимать ху из ху, да, кто есть кто, кто я, и как это все работает в этом мире, ты просто, ну, начинаешь вообще видеть мир по-другому, блин, у тебя и воспоминания меняются, о чем мы постоянно говорим, да, о шаблонах. И люди, которые рядом с тобой, даже вчерашний день описывают по-другому, и это настолько вот шок. Мы с мамой каждый день, короче, ругаемся. Но я ржу, вот, а мама, конечно, она злится, потому что, как, ты что, мне не веришь? Да ты была вот в этой куртке, да ты вот это сказала, да мы вон туда ходили. Она постоянно мне рассказывает то, что со мной не было. И причем как бы, я даже не знаю. А я маме рассказываю, она говорит, ты что, ночью этого не было никогда. Я говорю, ну как это, как ты не помнишь? То есть у нас с мамой вот так. Я думаю, кстати, у многих. Ой, давай почитаем, что тут. Это может быть ее психологический загон. Я <смех> уже даже говорить не могу. Загон, что она ментально это пережила, или там во сне, а в реале мама выздоровела благодаря трансформациям. Я не знаю, насчет какого сна вы говорите или ментально. Она пришла, когда ее мама э, умирала от рака. И она была уже в состоянии, ну, никаком. И она лежала практически не двигаясь. И, блин, сколько мы работали? Ну, неделя, ну, это точно, когда мы вот с ней mm -hmm. работали. А летом было в июле, по-моему. Ну, да, летом. Ну, это уже ладно, неважно. Летом было в июле. Не важно, но я еще раз повторю. Это было летом. Прошло... Блин, в этом году совсем немного времени, когда мне сообщили о том, что она умерла. И мы несколько дней... Трансформировали похороны, там, потому что у нее было состояние никакое, я говорю, продолжай работать, продолжай работать, ну потому что я не хотела ее отпускать в депрессию, ну представьте, да, родной человек умирает, и, ну тебе плохо, и поэтому я ее три дня гоняла так, чтобы она ну, работала, работала, и чтобы целыми днями со мной была на связи. Ну как это могло вообще присниться? Прикиньте, это какой большой промежуток времени работы. Плюс, плюс мы не наедине с ней были, с нами была Вика, третья в чате. Я поэтому до сих пор, ну как бы сном, я бы не назвала это. Так. Здравствуйте. Как приятно вас видеть, да, тоже. Ой, 93 человека, так прикольно. 93 человека. «Покатай меня, большая черепаха». Да, сейчас в мультиках нет такого про большую черепаху. Там есть «Покатай меня, черепаха». Большой нету. От имени Нельса. Нельсона Мандела. Да. Я с сестрой старшей постоянно спорю, у нее одна правда, у меня другая. Ну а смысл спорить-то нет. Мы матрицу сейчас сломаем с вами, ребят. Начинаем просыпаться, естественно, там сбоит, троит. Посмотрите, кстати, фильм Матрицы. Мне кажется, будем сейчас пересматривать его. Или эффект бабочки. Правда разная, это точно. И все по-разному помнят. Странно. Ну, не странно, потому что наше прошлое творится из точки здесь и сейчас. Мы в данный момент создаем новые воспоминания каждый раз из этой точки, согласно нашему мышлению, нашему опыту, нашим знаниям, нашим программам, да, во что мы верим. И вот согласно этого, из этой точки сейчас мы создаем суждения о прошлом. Воспоминания наши прямо сейчас складываются. На марафоне очень многие сейчас убедились, когда мы там на третий день, да, по-моему... 700 человек на марафоне, ребят, ну реально, 700, не 70, не 7, 700 делали задание, когда нам нужно было сходить в прошлое и поменять его, чтобы поменялось настоящее, поменялись воспоминания. А потом с этих воспоминаний здесь и сейчас новое прошлое снова менялось, ну как бы еще дальше. То есть мы сначала ходили к маленькой девочке, к самой себе, рассказывали ей там о будущем, рассказывали ей это прям на месте, трансформировали шаблоны с маленьким ребенком, которому было плохо, больно, плакал, там мама переживала, там папа там что-то не так сделал, ругали. И в общем, состояние чувств меняли, переходили в точку здесь и сейчас, а потом я говорю, а вспомните, в детстве к вам приходила тетя, это были вы из будущего, и что-то вам рассказывала. И, блин, больше половины чатов вспомнили, что приходила к ним тетя, которая рассказывала, ну, там, или фея, или друг, который рассказывал о будущем. И каждая девочка рассказывала о том, что они уже знали, что в будущем там будет мальчик, столько-то там детей, что они там... Помнишь, в чате mm -hmm. говорили? Mm -hmm. Я не помню, ни хрена, но много yeah, чего помню. такого рассказывали. Помню, что очень много говорили о том, что так и есть. Мы помним, вот все, что мы сейчас сходили, сказали. На следующий день я им дала задание, а теперь вспомните ваши воспоминания, что действительно к вам тогда кто-то приходил непонятный и что-то рассказывал. Это были вы, из точки здесь и сейчас. Что за бред? Где? Я просто говорю, блин, что у нас на самом деле творится на курсах. Вот, и ладно пусть если бы я одна была, ну, я, понятно, я дурочка. Ничего с этим не поделать. Но когда у этой дурочки столько же свидетелей, мы все дурачки, мне оказывается. 700 человек дурачков. 700 человек дурачков. Ну, что делать? Чудеса только начинаются, да. Вообще я советую стать ребенком любознательным и не говорить, блин, я все знаю, такой шаблон ваш вообще тормоз от всех ваших желаний. Из-за которых вот все проблемы ваши, потому что у вас в башке тормоз, этого не может быть, вы даже не разрешаете э, в себя впустить эти чудеса, потому что ну, у вас запрет. Ну я же знаю, что так не, не может быть, Все шаблон, рамка, блок, вы поставили блин, в своей башке, то что это невозможно, и это реально невозможно, потому что правда она сама самопоотверждающаяся. Каждому дано поверить. Конечно, мы можем выбирать с вами любую веру, и она будет подтверждаться. Но половину здесь присутствующих в прямом эфире, я чувствую, верят во всякую какашку, что ничего невозможно, все фигня, деньги приходят только от работы, надо зарабатывать, вообще болезни не исцелить, в общем, ну, как бы это ваши проблемы, потом не жалуйтесь, почему они не решаются. Тут про шпроты пишут. Захотелось. Так, мы на встрече одноклассников, с которыми, с которыми не виделись с некоторыми там со второго четвертого класса фотографии были разными. Совпадали единицы, а большая часть нет. Что а 35 лет шесть? назад был один фотограф на мероприятии. Вот Ирина подтвердила mm. правду. Прикиньте, ребята, был один фотограф на мероприятии, у всех разные фотографии, там еще и лица другие, да. А это кто? У всех разные люди. Я Вики завидую белой завистью. Да, она жива. Она существует. Так. Ой, я тоже был на марафоне, у вас мне тоже приходили тут все подряд. Так. У тебя был другой марафон, не надо. Это был женский сейчас. Нелька, карамелька. Ой, спасибо. Я хочу на хакер чат. Приходи на хакер чат. Я хочу на хакер чат. Все, кто хочет там в хакер чаты, в, в, там эти марафоны, пожалуйста, в директ пишите. Там менеджеры инструкцию знают, дадут. А, Вика, давай их обрадуем, обрадуй. Что мы сегодня придумали? Очередной курс по всему. Даже мы не придумали, еще как он называется. Ну, это марафон. А, так марафон, да. В чат-боте. В чат будет марафон по выполнению заданий. То есть Многие вы получаете просили, задание, да. выполняете его, как оно выполнено, неважно через сколько, там через день, через неделю, за час, выполняете, домашку делаете прям в чат-боте, и вам приходит следом автомата второе задание, и вы так проходите весь курс. Поэтому все, кто сейчас пропустил вот этот марафон, меня спрашивали в личку очень много, когда он будет. Но я такие марафоны раз в год веду, и тут решила, короче, запустить вот прям через недельку еще раз. Только, естественно, я его еще переделаю немного, да, чтобы он еще круче был, чем вот этот, потому что каждый марафон надо делать круче. И кто хочет повторно пройти марафон и что-то еще дополнительно понять, осознать, новые задания, welcome, и кто вообще ничего не проходил, давайте. Короче, не надо следующего года ждать, следующего uh -huh. декабря, а мы вам сделаем марафон. Так, уже соскучилась сегодня, подумала и прямой эфир. Ну вот, как реальность. Реально, в мультике нету про большую черепаху. Вообще нету черепахи. Просто покатай меня. А, да, вообще даже черепахи нету. Блин, у меня в реальности есть про черепаху. Покатай меня, большая черепаха. реально помню такие слова. Мне мама всегда говорила, покатай меня, большая черепаха. И мне. Я еще любил этот мультик в детстве. Как зовут вторую возле Нелли? Это Вика. Вторая, Вика да, вторая, которая вторая да, устраивает все вот что в директе отвечается вам, да, все что пишется, копируется, пишется, пишется копируется, там посты выкладываются, все Вика. Короче, она по всем вопросам. По всем вопросам, да, рулит. Я ее вызвала. Говорю, так, Вика, давай, с Красноярска, буквально позавчера, ты вчера прилетела? Да. Я позавчера, я пишу, Вика, приезжай ко мне завтра в гости, она такая, как так? Я говорю, ну вот самолет, билет, пожалуйста, прилетай, вот, и она прилетела, короче, вот. За ночь придумали и забытили. Прикольная тема. Сколько же у вас идей? Это даже не один процент того, сколько у нас написано идей. Идей, и да. Сколько книжек и чекист. А воплощено, наверное, 1 грамм. А чата не будет. Мы будем чат поддержки, поддержки. делать. Да. Будет. Что такое чат-бот? Короче, в Телеграме это будет э, автоматическое. Ну, при присылаются сообщения, да, автоматически в Телеграме, либо в ВК, где выберете какой мессенджер, будет приходить автоматически задание. Вы его выполняете, да. туда... И туда же присылаете ответ. Да, и, и следующий приходит. Просто мы за всеми не уследим, у нас будет отдельный для этого чат поддержки. Обсуждать задания, кто не, ну, не может выполнить. Черный экран что-то у меня, так, не понял. Вот не знаю. Тоже хочу на марафон, но у меня так туго с осознаниями после заданий впадаю в ступор. Ну, ребеночек тоже падает, но он иногда говорит: блин, может попробовать еще раз встать и попробовать идти, пойти или дальше пользовать Пользовать Блин, язык заплетается. Короче, вспомните себя, когда вы были ребеночком, мы и чему-то учились. Не бросайте. Когда выйдет полный курс? Вот в декабре. Сегодня какое число? 22 ноября. Ну, где-то через э, неделю, полторы, будет все зависеть от того, как нам оформят бот. Нет, это полный курс, это, видимо, книжка. Уточните вопрос, да, вы про книжку или бот? Марафон. Книжка полный курс выйдет после Нового года, скорее всего. Да, потому что я сейчас книжку зубы доделываю и вот чат-бот готовлю. Еще 10 чек-листов. А, 10 чек-листов еще. У еще один бесплатно будет. Да? Бесплатный чек-лист выйдет через несколько дней. А, нет, через несколько дней его отправлю дизайнеру. Вот за сколько она его сделает. Короче, про внимание будет и про техники различные. Чек-лист бесплатный, короче, делаем. Мозг еще в хлам от марафона. Затягивает, зараза. Хочется врыться и нырять в вглубь. А может и не в вглубь. Класс. Вы по Синельникову работаете? Панели Нет. Не. Нет, не по Синельникову. Но он мой кумир был в 2000, 2000 году. 2000-2006 год. И я прям обожала его книжку «Возлюби болезнь мою». Или «Возлюби болезнь свою». Да, вот так. И «Сила намерения». Блин, я прям офигевала от его книг. Вот, но как бы у нас немножко разные с ним истории, потому что, мне кажется, он на, на Зелдан да похож, да, эзотерика такая непонятная, на чем основанная. Вот, а я опираюсь на квантовую физику, на многомерность реальностей, на мультиверсию. Короче, матрицу, фильм посмотрите. Слушай, а может не вообще на матрицу в операции и все, и не парится? Так, как попасть на марафон? Еще ни в чем не участвовала, но очень интересно поучаствовать. Все вопросы, вот, которые технические, да, все, что вам интересно, вы можете лично задать менеджеру в Директе здесь, в Инсте, либо зайдите в меню. Меню это топлинк. Это ссылочка в шапке профиля. Да. Я на простые вопросы теряюсь, у меня даже вот ну, язык не шевелится. Yeah, вот я могу рассказать про, про реальности, рассказать там, как мир творить, как деньги получать. вот как, Куда нажать, yeah, как нажать? Я забываю простые слова. Иди сюда, не, не уплывай. мы а, не перепрограммируем, Не, работу. мы не перепрограммируем. Ну, подожди, работа с программами. Находить mm. целое, находить. Вот смотрите, что мы делаем. Что, что взять? хочешь? Реклама. Реклама Клоринс будет, да? Вот что мы делаем? Каждый человек имеет определенную точку обзора, с которой он наблюдает этот мир. Свой взгляд, и он видит, ну, вот так, вперед. Я, например, вижу вот с этой стороны, а у Вики точка обзора с другой стороны, да? Кто-то... Подойдет и посмотрит него. на него. Вот да. у него две стороны, одна белая. Вы видите белую сторону, а я буду с вами спорить и говорить, нет, это не белая сторона, это цветная. цветная. Вы будете красиво. со мной спорить, но я-то вижу вот это, а я не вижу вот это. Нам нужно с вами начать видеть не только хобот слона, уши слона, а видеть картинку целиком как все устроено. То есть мы слишком узко смотрим, и наше каждое слово завуалировано в какой-то шаблон. То есть у нас какое-то определенное о нем мнение. Если ты начинаешь его рассматривать, ты начинаешь видеть, блин, по-другому. Даже как это объяснить? Когда шаблоны начинаешь воссоздавать, ты понимаешь, ну, когда вот так вот объясняешь без практики, хрен поймешь, о чем вообще речь. Про книгу зубы расскажи книга зубы у кого проблема с зубами с деснами не знаю коронки там мосты кариес выпадают кровят неважно я прям взяла и написала книжку сейчас мне ее надо отредачить немножко и отправить ее дизайнеру от чего у нас проблема с зубами и как мы можем их решить что делать ну, помимо стоматолога, это понятно, к стоматологу тоже надо сходить, раз она уже возникла, эта проблема, ну, полечить-то надо. Вот, ну, по крайней мере, вы осознаете, что вам тело сигналит через эти зубы, чтобы прекратить этот сигнал тела, чтобы у вас больше не разрушались зубы ваши. Ну и плюс, поработав зубами, у вас картина мира со всеми остальными проблемами, она поменяется, то есть она захватит то есть, решив проблему зубами, вы решите проблему во многих сферах. Ну, как бы, не знаю, маленький кусочек, даже одна программа, она захватывает все сферы жизни. У вас такие голоса приятные. Ой, спасибо. Так. Телефон падает. Сигнельникова. Крут, но он С Иисус, борода, его побрить надо. Не данный его брить. зачем ты такой? Принимаю его таким, какой он есть. Конечно. За бородой. Про порчу проведи, пожалуйста, эфир. Ты говорила, что расскажешь со своей точки зрения. Интересно. Когда такое было? Да, да знаешь, было, было. Я вспоминаю. Ой, в какой-то реальности какой это нравится. было. Нет. Наш мир — это самоподтверждающаяся правда. Если вы верите в то, что на вас могут навести порчу, действительно так это произойдет, потому что внутри сидит такой шаблон, что вы уязвимы, то есть надо выявить вот эти шаблоны, что мир опасный, вы уязвимы, что-то на вас влияет они эти шаблоны всегда подтверждают вашу правду и действительно мир на вас влияет и действительно он опасный и действительно вам будет плохо потому что вы точкой обзора своей ну, создаете вот такую реальность вам нужно поработать с тем что творец вы а проекция мира она от вас идет то есть мир следствия, то есть вы причина а все, что вы вокруг видите, это ваша проекция уплотненных форму чувств, ваших собственных чувств. Вы чувствуете страх. Этот мир будет реализовывать картинки, которые будут вам показывать вот всеми ситуациями вовне, войнами вовне, будут показывать и вызывать это чувство страха, в которое вы в себе пытаетесь подавить, он всегда будет вызываться вовне. Этот страх нужно работать со страхом. И с тем, что вы жертва обстоятельства. И жертва обстоятельств в том числе. Да, но если вы верите в порчу, она вас догонит по-любому, потому что любой страх — это то, что желает душа с нами прожить. Вот. Для того, чтобы получить определенный опыт. Если вы поймете для чего вам опыт этой порчи, что вам это даст, и это дать себе по-другому, не через порчу, а как-то по-другому, ну еще надо выявить, да, какой там опыт, то тогда все поменяется. Вам уже не придется ждать этой порчи, чтобы это получить. Короче, нужно... Не знаю, кто меня сейчас понял. <сострит> вам нужно осознать, для чего вам нужно прожить эту порчу. Если на вас наведут порчу, то что будет? Какая выгода? Вы же вот такими словами, такими пытаюсь сказать. Какая выгода? Может быть. <сострит> да, я не знаю. Человек поболеть, может, хотел. Мне будет плохо, меня будут жалеть, может, блин, я начну что-то делать, этот ужасный мир. а что это мне еще дает? Подтвердить свою правоту, да. что вот я такой бедный несчастный, блин, а вы Подесь... тут со мной спорите? Ну, тут надо индивидуально, наверное, с каждым поработать, что? мне сейчас в голод даже такие шаблоны не лезут. Блин, каждый раз, когда я рассоздаю какие-то шаблоны, я потом даже вспомнить не могу их значения. Короче, давайте это, поработаем лучше. Приходите в чат. Так, реально в двух листах основы мироздания. Это о чем? про альбом, наверное. Про какой? А, про этот? Я не знаю. Шапка профиля — это святые носки. Что? Это если зайти и нажать на Нелли, вот откроется ее профиль. Там будет написано Нелли Давыдова, потом... -а. Uh, снизу текст «Нейрохайкер, нейропсихолог». И там синими буквами будет гореть шапка. Там ссылка такая. Топлинк, хэштег Нелли Давыдова. На нее нажать, откроются кнопочки. И по этим и человек рисовал мне найти. стикеры «Святые носки». Она нас троллит. Нет, это не она рисовала. Разве? Да. Так. Но она участвовала в этом чате. Да, она когда... была. У Нелли язык заплетается. У меня такое бывает, когда кайфово забываешь, как говорить. Это точно. Вариант. Нет, действительно, мне просто сегодня девочка, я, я что, зашла на Куражетов в прямой эфир, только рассказала, как у нее все классно с мамой. У нее ну, ну, мама выздоровела, и я такая, блин, да ладно. Потом следом, следом Андрей мне написал отзыв, я тут же его выложила. Мне 140 тысяч подарили. Мы ну, действительно подарили, я подтверждаю, потому что я была свидетелем. Так, и что еще? Какой отзыв был про рак? То, что женщина излечилась, у меня должна быть операция. А, должны девушки были должны удалять. были удалять две груди яичники, да, и вот мы с ней работали. Блин, ну это, конечно, тяжко было, сколько мы с ней работали. Тяж... Кому-то ч... тяжело вот прям реально заходит, кому-то легко. Но опять же, зависит от человека. Кто-то бросает даже, кому да. легко, тот тоже бросает, а кому тяжело, то... Да, ну дай, вот дай. она доработалась, что ей во время операции... Сделали какую-то операцию мини, ну, что ей сделали, там она сказала, там кусочек какой-то маленький отрезали, грудь полностью оставили, хотя сказали, будем отрезать, яичники оставили, сказали, тебе не нужно, а все были в шоке, врачи тоже, сказали, ну, чудо чудесное, вот, но она-то знает, где там ноги выросли от этого чуда. Как мудрецы со слоном, да, девочки, вы крутые, до, крутые, до встречи. Пока! Сейчас все из эфира уйдут. Почему? У нас 140 уже просмотров, 141. Каждый живёт Да, каждый живет в своем коридорчике. Но этот коридорчик можно расширять. Можно выходить из коридора в другие комнаты. В другие реальности. Блин, да. язык, правда. улетается. <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> не могу. Будет ли еще живая встреча с Ольгой? Ну, я сейчас в Краснодаре. Дело в том, что поэтому не знаю. И плюс А! «Слушайте, у меня сегодня просто сказочный день! <с> Сказка на сказке! Мне со Швейцарии прислали вещи, которые год до меня не могли дойти. Подарки, наконец-то, пришли от крутой фирмы. Блин, я вообще была в шоке. А потом мне э чувак пишет про Бали. Я захожу случайно параллельно в ТикТок и вижу, как другой чувак рассказывает, что можно прилететь сейчас на Бали». А я только вот на днях голову ломала, как мне полететь на Бали, там, с Викой, с Кристиной, собрать толпу, мы в чате там обсуждали, что многие хотят. Блин, есть возможность прямо сейчас взять и поехать на Бали. Дом с снять 15 тысяч рублей, там, байк 5, 500 рублей, я не прибедняюсь, я просто потому, что давайте, поехали. Вот, визу бизнес надо только купить, 330 долларов оплатил. И тебе визу дадут электронно. Никуда не ехать, надо ничего не делать. Никаких э, анализов там не нужно. Ну, если даже будут в аэропорту просить, звоним человеку, он в течение часа привозит прям в аэропорт справку о ковиде. Не помню, сколько стоит. То ли тысяча, то ли три тысячи рублей. Вот. Мне папа сказал. Он ее делал. Ему прям в аэропорт привезли справку, и все, он полетел. Короче... Проблем нету, даже на Бали поехать. Я такая счастливая, сейчас чую. вот А муж мне сказал вчера, что готов меня отвезти на Новый год в Танзанию. Куда? Не помнишь название? Я не помню. Туда можно ехать тоже, на морюшко. Я, Я такая думаю, сказать. блин, какая Танзания, давайте на Бали поехали. Вот, и у меня крышу сносит от этого. А, еще ночью девочка мне звонит. Рассказываю там о своих чудесах, я такая говорю, слушай, ты в Москве, мне срочно нужен мастер меня подстричь, давай я тебе куплю билеты на самолет туда и обратно, ты прилетишь, меня покрасишь, подстрижешь, она такая, давай, вот, и она вот, ну, сейчас приедет на, на два дня, покрасит меня подстричь с Москвы, потому что до нее, с моего дома, до Москва-Сити, доехать на такси мне 2000 рублей, а самолет стоит полторы, я тут просто смеюсь, прикиньте. Короче, из Москвы вызвала человека самолет дешевле такси по Москве. Куда мир катится? Так. Вот к чему я вот это все рассказывала? А, я рассказала, почему мне язык заплетается. Так. Возьмите меня в прямой эфир, есть что сказать. Блин, не сегодня три человека это будет перебор. Мы просто в свика вообще в кадр тогда не влезем. А с грудью что может быть? Ну грудь это когда вы хотите всех вскормить. Вы мамочка. А ты они ты. еду не просят. Да. Они э, еще на вас обижаются, типа что вы их задолбливаете. И сами на себя обижаете и на других то что я тут им все. А они еще нос воротят. Вот это вот проблема с грудью. Было бы круто, если бы ты написала книгу о телепатии. Mm -hmm. Хороший вопрос. Надо скачать какую-нибудь книгу о телепатии, посмотреть, что в них вообще пишут. Я вообще даже не представляю, как. Не знаю, можно работа объяснить? Работа на уровне чувств происходит. Плюс Нелли делает свои сеансы. А ее можно обойти человеческим языком, да. словами? Я Вам нужно знаю. чувствовать, чувствовать, как? Книжку быть... Сделать книжку и просто почувствуйте книжку. Положите руку на книжку, почувствуйте, какая она. Слушай, может вот так и сделать. Почувствуйте, переведите. Так, выходите в эфир почаще. Зубы, зубы. Зубы разрушены. Книга будет скоро. Я уже ее дописала почти. Я каждый раз обещаю, у меня столько планов. Вот смотрите, я завтра запланировала весь день писать книгу о зубах, чтобы ее закончить, и завтра ее отдать на эту штуку, оформление. Что вы думаете? Мы сегодня с Викой придумали марафон, и он оказался важнее и нужнее. Поэтому завтра я откладываю опять зубы, потому что нам нужно в чат-бот составить задание, чтобы его запустить, потому что люди хотят на марафон. Особенно те, кто сейчас читает отзывы. Блин, и все пропустили. Угу. Штраф прилетел за нарушение полосы движения. Что я себе задолжал? Ну, свернул мне туда. Где-то ты не по той дорожке идешь. Тамара, где-то ты. Мой брат называет нылечку. Кем-чем? Видишь, а глаз красивый левый или правый <свят> <свят> <свят> <свят> чтобы я знала, какой <свят> вообще это зеркально, если тебе <свят> скажут вот это левый, для вас это правый да, опять реальность поменялась прикиньте, для меня это <свят> <свят> для нее это левый, для вас это правый <свят> <свят> а, вообще капец Нелли и полвики а, мой брат называет Нелли Ласкова Нелли, Нелли Иисусу как при разводе с мужем получить его адекватную реакцию, если страх агрессии его? Так, у вас неадекватная реакция на саму себя получается, и у вас есть ну, вот этот страх агрессии, для чего-то он вам нужен. Агрессия вообще человеку нужна для того, чтобы он скипел и выпустил те эмоции, которые он зажал, ну, давно зажимает в теле. Они либо как болячки, либо выходят с агрессией. Здесь надо работать с вашей агрессией, не с агрессией мужа. То есть все правильные, хорошие, добрые постоянно получают тумаки от жизни. Потому что вы одну часть э, видите, добрую, светлую, а вторую часть в себе нет, подавляйте. Я не, не, я не такой, я не цветной, я вот тот чисто белый, пушистый. Вот вот эта вот часть ваша подавлена, и вы вот эту часть подавленную в себе, цветную, темную там какую Через внешний мир себе показывайте, чтобы э, обрати на меня внимание, я часть тебя. И получается, что тумаки от жизни вы получаете из-за своих подавленных чувств, которые себе не разрешаете. Вы не разрешаете себе быть более свободной ну, в выражениях, блядь, в жизни. А быть хорошим это всем угодить надо. А чтобы угодить, нужно подстраиваться под других. То есть вы под, по своим желаниям не живете, подстраиваетесь. А когда подстраиваетесь, что тут получается? Ну, для чего вы это делаете? Для того, чтобы заслужить чью-то любовь. А любовь заслужить нужно. Блин, только для себя, у самой себя. Вот. И для того, чтобы себя любить, вам не нужно заслуживать ее вовне. Ну, то есть. Все заговорилась. Короче, вам нужно научиться любить саму себя и не пытаться ее заслуживать от других. То есть научитесь себя. Вот, как только вы себя будете любить, то есть жить по своим желаниям, выбирать себя, ставить себя на первое место сначала я, потом все остальные, сначала я, потом муж, потом дети. Тогда мир, как в отражении, в зеркале, блин, как продолжение вас, просто будет это транслировать, и вы будете видеть любовь вовне к вам. Только потому, что вы ее будете транслировать, а как вы ее будете транслировать, если в вас любви нету, если бы она была, вы бы не пытались ее сдать с других людей извне. Вы эту любовь, когда внутри себя ощущаете, вы ее просто начинаете транслировать и раздавать, и вам, блин, то же самое возвращается. Но когда вы в себе это зажимаете. А Любовь — это еще как раз-таки познать в себе вот эту темную сторону, которую вы себе не разрешаете. Вы же белый, пушистый, я хороший, я добрый. Вот, полюбите меня таким. А вас бьют за это, потому что вы сами себе пытаетесь показать, что... Алё, чувак, ты себя не любишь. Я нормально объяснила? Да. Мне иногда кажется, меня заносит, и меня никто не понимает. А, ну после марафона сейчас очень много поймут. В спорче можно скинуть себе себя ответственность. О? запоздалые ответы, потому что я медленно читаю. Так, это не я, это все порча. Да, снять с себя ответственность. Нелли, я в шоке с точки обзора на примере альбома и разбора порчи. Я только три часа назад пыталась твоими же словами донести это до своей подруги, которая со мной спорила, что она есть. А вы доказывали, что ее нет. Она есть! В вашем мире uh -huh. это проекция, но она-то у себя есть, вы два мира резонируете в точке соприкосновения, где пазл сошелся, где кто-то что-то кому-то дает, она получает одно, вы получаете другое, неважно что, но она-то есть, перекиньте людям сказать, вы не существуете, гадины, вообще. может она вообще про порчу? Он так непонятно написал, я уже сейчас догоняю, что наверное, про Порчу написала. Точно, ты про Порчу, я про подругу. Я подумала, ты подруги доказываешь, что Твой невидимый друг не существует. Все, я поняла, ты про Порчу, сорян. Ну, тоже весело получилось, прикиньте. Че так смешно? В твоей реальности она есть, а в моей ее нет. Сейчас я просто отправила ей ссылку на эфир для закрепления материала. Понятно. Марафончицы вас любят. Да. Да не только. Я тоже хочу на Бали с вами. Короче, объявлю всем, когда полечу на Бали. Как там классно? Сказочная Бали. Я обожаю. А, Занзибар, вот. Не... Да, на Занзибар меня муж зовет. Сколько людей знает, что в Танзании да. Занзибар открыт. Офигеть. Ну Или как проработать вопрос с ипотекой Вопрос, для чего вы хотите тянуть эти долги Есть в этом выгода у вас Всегда нужно, в первую очередь, признавать ваше желание Что весь материальный мир – это продукт вашего желания Все, что вы видите, наблюдаете, ситуации, людей Хамское отношение, любовное отношение, неважно Все вы это желали Для чего? Ну, для какой-то игры, опыта Какой опыт? Какие выгоды? Что мне это дает? Почему я это хочу? Так, долги, нахрена? А что я себе показываю, какие у меня долги? Ну, если этот мир продолжение вас, то долги к себе какие-то. Надо разбирать. Ну, по крайней мере, выгоды у вас точно есть, тянуть ипотеку. Какие-то чувства вам эти долги дают? Какие могут быть чувства, когда есть долги? Да, задолжал все, все что угодно, любовь, внимание, заботу. А еще подтверждение, мы же все хотим быть жертвами, и самое интересное, когда сядут две подружки, начинают там еще выпивать пивасика, и начинают друг дружке говорить, блин, у меня муж козел. Mm -hmm. Да ты не понимаешь, у меня помимо мужа козла mm -hmm. еще дети дебилы. Mm -hmm. Да ладно, короче, мериться у кого хуже mm -hmm. <laughs> от радости. Mm -hmm. И у нас мозги заточены, ну мы так воспитывались, себя сами воспитывали. Ну нам это нужно было, такой опыт проходили. Что мы жертвы, мы не творцы, и надо же подтвердить свою жертву, значит, что от нас ничего не зависит, и мы постоянно будем это себе транслировать. Я самая лучшая жертва из жертв. Ныль, твоё, ты... твоё мнение у сестры на губе. У сестры на губе что? Частенько что может быть всегда Частенько герпич может что быть? Что такое мнение, Герпес это завершенное действие. Если взять обычную психосоматику, ту же там Луизу Хей, недавно, кстати, ее почитала. Когда выскакивает герпес, это завершенное действие того, что вы наконец-то себе что-то позволили, что долго запрещали. Вот а хронический — это то, что вы постоянно себе разрешаете после того, короче, здравствуй грабли после того, как долго все запрещали. Блять такой пример есть дурацкий. По мне он дурацкий его психозоматики приводят, когда мужик в море, а ты себе запрещаешь заниматься сексом, ну, с другими мужиками или сама с собой, и сдерживаешься. Приходит мужик, занимаетесь сексом, наконец-то ты себе его типа разрешила, вот, и на следующий день у девушки может быть герпес, потому что она себе что-то долго запрещала, и вот это выходит ну, на коже вот таким образом. Это психозоматика. Вот, и как бы и согласна, и нет. У меня есть про герпес, между прочим, целый пост. Есть? Был в статьях? Не помню. У меня было про кожу и про герпес в статьях. Да был, был, был. Посмотрите. За неделю двое похорон. Что это? Какие-то части вас, естественно, уходят. Это и неплохо, и не хорошо либо они уже отжили, вы перестали резонировать с этими частями, что-то осознали, да, и восстановили свою целостность, либо что-то наоборот отрицаете. Здесь нужно подумать, ну как вы относились к этим людям, во-первых, да, и кто они, насколько близкие. А еще то, что люди возвращаются из того света, блин, уже два случая вот в моей практике за этот год, я, конечно, в шоке. Незнакомые люди часто мне пытаются указывать, что делать, так, а потому что вы никогда не делаете то, что вы хотите никогда. Шу, блин, слово такое, никогда, шаблон надо стрелять. Вы себе не позволяете что-то делать по своему желанию. Вот есть какое-то у вас желание, причем это желание постоянное и периодическое, какое-то вот прям, которое нужно делать каждый день, а вы себе не разрешаете его делать. Да, на губе mm -hmm. герпес. Не позволение, герпес это не позволение. Государство хочет ежегодно от меня, о чем это мне? Но вы что-то ежегодно хотите от себя. Но мы из конца учебника задолжали себе любовь к самому, к самому себе, чувство задолжали, естественность себе задолжали. Видите, сколько в масках люди ходят, а это все к тому, что мы все в масках. И пришло это время уже всем коллективно разобрать, что мы боимся проявляться, боимся быть настоящим, сдерживаем свои чувства, постоянно друг другу врем. Ну ладно друг другу, мы себе врем постоянно. Меня это не заботит, мне это не интересно, мне это пофиг, а у самого кошки там скребут, но мы даже себе не можем позволить согласиться с тем, что мне это там не нравится. А пофиг меня там ущемляют, а пофиг, ну то есть мы эти чувства подавляем себе, вот, что уже дотрансформировались своими шаблонами до такого, что уже весь мир в масках ходит, уже в реальности эти маски проявляются, то есть они были, ну, ментальные маски, а теперь у нас в реальности все в масках ходят, ну, какую тему затрону, давайте не про государство и политику, то еще это, мало ли чего. Государство хочет денег от меня. О чем это мне? Кто-то хочет денег. И вы хотите, конечно же. Всех опекаю, устала, их достала. Остановиться как специально, ни в какую. Все понимаю. Подавляю хочу любить. А, любовь Чего заслужить. Вас... Вот вы это понимаете, теперь берите волю в кулак. У вас есть выбор всегда выбрать. А для этого, чтобы выбирать. Ну, что делать? Вам нужно быть осознанным. Не на автомате делать привычные вещи, как мы привыкли, как роботы. Стал поел, работа, дом, приготовил, поспал, почитал, блин, отдел что-то автоматически. Короче, вообще не обращая внимания. У нас был такой день классный, это все продолжение к этому разговору на марафоне, день закрытых глаз, когда нужно было хотя бы минимум 2-3 часа дома прожить, и делая естественные дела с завязанной повязкой на глазах. Что это дает? Это дает погрузиться в мир чувствования, когда вы перестаете вот это вот, все видите, эту иллюзию, и начинаете хотя бы понимать, что вы делаете, что вы сейчас идете, что вы можете упасть, что вы сейчас там кушаете, какой там запах, какой там вкус, какая нам не одежда, как она сидит, мне приятно или мягкая. Я уже давно забыла, как чувствовать телом вообще ощущать, мне приятно или нет, мне тепло или холодно, мы даже это не замечаем. Ноги замерзли, вот у меня, я ходила, пошла в ванну, короче, и когда я начала ну, набирать ванну это было вчера, я просто охренела от того, что я не чувствовала, что мне ноги замерзли, потому что еле-еле теплая вода моими ногами ощущалась, как неимоверный кипяток. Я не могла поверить для ног кипяток, для рук холодная. Я такая, что, приплыли? Параллельно две реальности. Ноги в одной, руки в другой. Потому что я просто. Как робот вчера была, ну, там, на эмоциях, конечно, Вика приехала. Я даже не ощущала, что у меня ноги замерзли, представляете? Мы так живем, как роботы с вами. Это я к чему вообще начинала? А, воля выбирать. З Закрывайте свои глаза хотя бы на денечек. Можно потом день уши за заткнуть, день в молчании провести и побыть в чувствованиях. Почувствовать какими-то другими органами, кожей, блин. Что-нибудь и это упражнение вам даст понимание о том, как, как быть здесь и сейчас в моменте. Да, родила как быть в моменте. То есть вы, вам придется контролировать себя. Вам придется не засыпать, потому что закрытыми глазами вы в угол врежетесь, там упадете, начнете готовить, ножом порежете. Вы же не видите, да, вы будете готовить, но вы не видите нож, вы не видите, где там помидор, вы только его ощущаете. И вот это упражнение заставит вас, по крайней мере, блин, на практике почувствовать, что такое здесь и сейчас. Вот когда вы здесь сейчас, вы можете выбирать, можете выбирать делать то, что вам нравится, или не делать то, что нравится. Естественно, тогда у вас и любовь к себе откроется. Что вы там еще написали? И чувства перестанете подавлять, потому что эти чувства вам нужны будут. Ну, блин, вы без них не справитесь. Вам придется их проявлять, потому что вы глаза закроете. Нормально? Да. А мама моя, знаете, что сказала? Я не понимаю, фигня какая-то. Ну, ладно. Зато она круче меня трансформирует, блин. Я бы Вика сказала... Чё? Еще бы Вика сказала нет. <с> так. Если человека выгонят... И покидают. А, выгоняют и покидает, то это про что? Человек, во-первых, ну тут с двух... Давайте с двух сторон рассмотрим нашу лошадку. С одной стороны, это он сам себя выкидывает и, и покидает сам себя из своей жизни выкидывает, то есть ему дана жизнь, любить, ценить, у него, блин, руки есть, ноги есть, глаза есть, воздух есть, там, природа, не знаю, столько всего человек для себя уже создал, он этого не ценит, ему постоянно что-то мало, что-то он хочет, и то есть он себе показывает, что он себя из жизни своей собственной жизни выкидывает, не ценит то, что вот есть в данный момент, это первое. С другой стороны обзора, если посмотреть с другой точки зрения, то он хочет избавиться от всех вокруг, чтобы наконец-то обратить внимание на себя, потому что его мозг все время внимание обращает на других. То есть он знает каждый человек, как кому, за кого жить. То есть как жить самому никто не знает. Ну вот, блин, за других я знаю, как им жить. Вот сто процентов Про себя говорю. Я про себя мало что знаю. Ну а о других готова рассказать. Вот прикиньте, вот так вот мы и живем. Абсурд, согласитесь? Вот, поэтому это очень хорошо, что человека выгоняют. Пускай он побудет э, сам собой наедине. И окунется в мир чувствования. Ой, ковид это о чем? Да какой ковид вообще? Вирус? Человек это вообще вирус планеты, который убивает сам себя. Все с этим понятно же. Для чего ковид пришел и по попадает? Ну не на всех ведь. Блин, все токсичные люди болеют все люди счастливые которые здесь сейчас живут и занимаются собой маски не маски им вообще пофигу их это не берет а те кто токсичный да который не хочет жить просто вот того и берет Информация легко заходит. Слушай, это мой первый эфир, когда информация легко заходит. И все говорят, я понятно объясняю. Да ладно. У меня переворот, что ли, в сознании. Я стала понятна сама для себя. Нифига себе. Вы тоже сейчас моя проекция? Конечно. Я человечек в вашей голове. И Вика тоже? <связь> <связь> это читать или давай ты зачитывай <связь> да Всё буду я зачитывать У меня после охеренной встречи с любовником все губы обсыпала Ну вот, Давно себе запрещала да, Давно запрещала и разрешила Читай Меня несколько раз просят взаймы Относительно крупную сумму денег Хотя знают, что я не работаю Чего это? Они видят меня человеком с деньгами Типа не работает, но что-то живет, значит, с деньгами Нет Нет, совсем не так что они видят, вы никогда не узнаете, потому что эти люди, да, человеки из вашей головы, проекция вас. Вы сами у себя просите взаймы той энергии, которой вам не хватает. Энергия рождается в моменте желания, где ваше желание, где ваши импульсы, да? Вы себе очень много желаний задолжали, очень много энергии задолжали, двигаться перемен задолжали. И, естественно, вы уже сами до себя допроситься не можете, но вы себя не слышите. Мир вам, как ваше продолжение, транслирует вам об этом, что «Э, обрати на себя внимание, ты хочешь взять у себя взаймы того, чего нет». так. Пора рождать энергию, пора рождать. Энергия рождается во время движения, движения перемен. И будут тогда у вас. И, и будешь тогда по праву себе называть человек с деньгами. Нормально. Секс это плохо и вульгарно. Нас же так учили. Отсюда и герпес. Родители-гинекологами пугали в юношестве. А давайте возвращайтесь в детство, закрывайте глазки. Все, кто вас там пугал, идите отдайте маленький шаблон всем этим родителям. И кто вас там пугал, гинекологами. Гинекологи вас тоже, наверное, пугали. Вот, скажите так. Это ваши шаблоны, забирайте свое мнение на ваше мнение. У меня мнение другое. И все. Ну, это ментально чисто к мозгу расслабиться. Это, конечно, не так работает. Но оно работает. Оно работает, потому что нейронные связи начинают такие. А -а -а, ничего, так тоже можно было. Так. Во сне меня позвали к телефону, сказав, что звонит мой папа. Но я удивлена была, потому что папа умер. Взяв трубку, спрашиваю, кто это, и понимаю, что это мой дядя, братишка моего папа, но он тоже умер. Когда мне, кстати, пост вот я сегодня редактировала, хочу сделать. Когда возвращаются умершие люди, ну, во снах, либо в таком полудремном состоянии, либо звонят люди из прошлого, которые не умерли, неважно, ваши там бывшие друзья, знакомые, любовники. Они хотят вам напомнить о тех чувствах, которые вы испытывали, находясь рядом с этими людьми, потому что у вас есть какие-то в данный момент желания. Желания в материальной форме — это букеты ваших чувств. То есть за каждым желанием стоит чувство. И вы не обладать чем-то хотите материальным, вы хотите какие-то чувства испытывать при этом. И у вас есть какие-то желания. И чтобы исполнить это желание в материальной форме, какого-то пазла чувства не хватает. И всегда находятся люди, которые придут к вам из прошлого, ну якобы прошлое это сейчас, рождается из точки здесь сейчас. Напомнить о каком-то чувстве. Вспомните... Какие вы классные были, когда у вас там папа, брат был, как вы себя тогда чувствовали, как вы себя вели, о чем думали, да? Ну, какое у вас состояние было? Вот это состояние проживите. Вот, и плюс что, какие чувства вызывает у вас папа? Вот этих чувств не хватает вам. Блин, ну это, наверное, такие чувства, у меня вот, я вот вспоминаю сейчас, какие чувства у меня с папой связаны. У меня папа жив-здоров, все нормально, в море. Ну, такие теплые, такие радостные, я прям сейчас чувствую, класс, не зря спросили, вспоминаю, когда неожиданно бывший звонит спустя там, 20 лет или там 10, надо вспомнить, когда вы там с ним ходили на свидание, какие вы были зажигалками, какие вы были веселые, классные, легкие, да, у вас там горы сворачивались, вот это чувство вы забыли легкости, интереса, да? а сейчас мы это все знаем, такие Сейчас уже ничего не интересно. Ну, когда мы все знаем, нам ничего да. не интересно. Когда задаю себе вопрос, копаю, получаю ответ, тогда и вопрос решается. Ну, ну, да. Типа да. С помощью грусти и злости мы провоцируем себя на перемены и знак вопроса. Все вопросы в конце ставьте восклицательный знак. Блин, вы не ошибетесь, вот никогда не ошибетесь. Если муж постоянно кричит, недоволен, обвиняет во всем ну, ваша творческая часть кричит, обвиняет во всем себя. То есть вы критикуете свои желания сами. То есть ваш внутренний творец ваша мужеская сила творить вы и есть тот творец. Она критикует ваше женское, ну, то есть ваше желание и ваше принятие. То есть вы сами себя критикуете, ваше желание. Же пожелал и думаете, что они недостаточно хороши, да, или им еще не время, или еще что-то. Вы не принимаете ваше желание. Поэтому Творец вам Ой. показывает это. Ой. Ой, О чем говорят излишняя эмоциональность? Блин, у меня она излишняя эмоциональность, но я бы еще гоньку добавила. <свят> Ой, да. Реагирую довольно сильно на все. И не подавляйте, разрешите себе, разрешите с кайфом быть настоящим. Зачем вы хотите стать, блин, как все, а, роботами амебными? Зачем вам быть правильным и хорошим? Зачем вам быть одинаковым? Таким, блин, я даже не знаю, как это сказать. Сначала вы спрашиваете про эмоциональность, а потом вы будете спрашивать, откуда у меня долги, все плохо, болезни. Вот так. Лучше быть эмоциональным, чем с болезнями и долгами. Я начинаю стесняться. А стесняться это то, что, да. ну, стеснение, да, стискивать себя, себя в рамки, подавляйте эмоции. Вы там сейчас подавляетесь, что у вас будут долги охренеть какие, не надо. Сохраните, пожалуйста, эфир. Вижу, что идет, а посмотреть не могу пока что. Хорошо? Для чего с рождения ДЦП? Есть интерпретация. Есть, конечно, очень много на эту тему. Но, знаете, чтобы я вам хотела посоветовать? У меня есть э, чат рефлексия, где мы записываем каждый день на видео свои там инсайты, озарения, общаемся. Но по видео общаемся. В этом чате сколько уже? Человек 700, 700 наверное. Больше. больше? Ну, 700 да, точно. И там, если вы просто откроете эту тему, есть Несколько человек у меня были на марафоне, и они там модераторы даже в этом чате. Они увидят, у них дети с ДЦП, они работают на эту тему и прорабатывают других. Короче, заходите в чат, рефлексивно, рефлексивно". где найти все наши чаты. Топлинки, ой, а, а, шапки профиля. Да, шапки профиля. Кто хочет жить того, коронавирус не берет. Да, вот, подтверждение Для меня вообще ковид это какая-то сказка Параллельная, маски больше напрягают Так, снимаем маски, значит, если напрягают Папа умер уже как год Я все не могу дойти до банка Забрать наследство, деньги Это я тоже себе задолжала Нет, ну вы все это ничего не задолжали Ну, как бы, если вам они не нужны Можете даже расслабиться и не идти Вот, но кто хочет, попку поднимет в ваших же руках дойти до банка Доползите Вот проблему людей до банка дойти не мог За деньгами, За деньгами да. Дайте мне такую проблему <с Дойти <с до банка Вы сестры? Нет Вика мой продюсер и, и директор И организатор вообще всего Все курсы, мероприятия, вся фигня Все на Вике вот, я просто генерирую идеи, она их там раз в пост связала, раз картинку там сделала, короче, она собирает людей, у меня большая команда, сколько у нас там, человек 20 сейчас, uh -huh. вот, которые, которыми она рулит, и плюс еще куча на фрилансе и постоянно какие-то задачи, организатор вообще мой, ну ты сестра все равно, теперь будешь у меня духовная. духовная. Мы все где? духовная сестра. А вы все мои духовные Мы братья и сестры. Ой. Нелли, во время марафона в сеансе движение сердца четко ощутила сильное напряжение в затылке и мозги. Не удалось расслабиться. Как расслабить мозг? Мысли. Задание номер три. Вспоминай три и четыре. Вчера узнала, что могут прийти коллекторы и вынести пол дома, в котором я прописана, но. Не живу, дом бабули. И испытала дикий страх. Так, пускай придут и вынесут весь мусор, придет вам новенькое. Плюс мусор, это говорит о том, что ваш дом, ваш дом — это ваше тело. Все внешние дома во внешнем мире — это всего лишь склад ваших вещей, ну, ваши привязки. Внутри эта ситуация говорит о том, если перевести, да, на мозги, что вы держитесь, получается, за опыт, знание, прошлое, да. Ну, за все держитесь. Вот. И пришло время очистки мозгов, как говорится, за какие-то убеждения. Короче, разрешите, пускай. Блин, как сказать, нам в мире ничего не принадлежит вообще. Блин, это все иллюзия, вообще деньги просто воздух, духа приходят и воздуха и, воздух и уходит. Все зависит от того, блин, во что вы верите? Какая правда в вашей голове? Мыш... Какое у вас мышление? Какие у вас шаблоны? Как... Как... Вот какая истина в вашей башке? Вот. И разрешите уже почистить себя от этого хлама во внешнем мире и ну, в голове. То есть разрешите быть тому, что есть, и принять это все вот как есть. Прям как Я знаю, что меня сейчас ноги не поймут. Это тогда трансформировать шаблоны. Ладно. Все ответы. А я копаю, задаю вопрос себе. Ответов много приходит. Как понять, какой ответ верный и правильный. Все. Нелли, у папы проблемы по урологии. Смотрите: если наш мир это наша проекция, вы творец. То есть вы смотрите… Внешний мир — это просто киношка, быстрая смена кадров. Кадры — это ваши мысли. Не, не мир движется из прошлого в будущее, там, время у вас. Времени нет даже в этом мире. Мир статичный. Вы вообще просто как точка наблюдателя, которая наблюдает эту внешнюю картинку. Вот как мысли бегут ваши, вот так картинка и складывается. Другой вопрос, что папа — это тоже ваша проекция, ваша картинка, и… Проблемы не у него, а у вас. Понимаете, вот к чему я это долго утирала говорила. Разбирайте, почему вы, у вас такие проблемы. У меня был эфир, почему мы на Микки Маусов во внешнем мире? Так как пустые стаканчики, пустые сосуды перекладываем весь груз, который не можем сами тащить, на них. Все, что в себе не можем принять, мы все разложили по этим стаканчикам. Каждый человек, каждый сосуд. Как стаканчик, он наполняется тем, что мы на себе не хотим нести, то, что мы не принимаем. Ну, это, в нас есть все, Весь мир — это мы. То есть я. Ну, вы, я, мы. Мы все — клеточка единого организма. Вот. И надо в себе принять то, что говорит эта проблема. Смотрите, каждый орган в теле, неважно в вашем или в чужом теле, это сигнал тела о том, что у вас какие-то там токсичные мысли, которые вас останавливают от движения, чтобы жизнь продолжалась, останавливает вас, вы морозитесь, короче. Вам тело это сигналит. Посмотрите значение каждого органа просто в учебнике биологии. Функции. Функции сердца, функция почек, функция глаз. Функция половых органов, функция там, любых органов. И эту функцию вы не выполняете. То есть для чего нам глаза видеть, да? Я не вижу ни хрена. Вот, блин, в моем мире есть все, но я невнимательная ни хрена. Поэтому у меня садится зрение. Мне зрение просто показывает то, что я невнимательна к себе и к своей жизни. Волосы выпадают, да. Но с волосами тут отдельная песня это мы слишком умные. Люблю фразу ⁇ глупые волосы покидают умную голову, а умные волосы глупую голову ⁇ И также рассмотрите вот эту проблему в себе. Как только вы ее рассматриваете, ваша картинка мира меняется, у вас люди меняются, у вас отношения людей к вам меняются, у вас вообще мир меняется. А потом каждый рассказывает свою правду. Они, блин, не сходятся вообще. Так. Очень болят зубы. Вот как раз книжка по зубам скоро выйдет. Я ее, блин, послезавтра записывать да, наверное. Как принять решение, надо ли менять дом на квартиру? Ой, что не пожелать. Вот я не знаю, это как бы только вы знаете. Таких вопросов. Угу. Я обычно говорю так. Перестаньте решать. Перестаньте выбирать. У вас помимо двух выборов всегда есть третий. Выбрать не выбирать, ин просто наблюдать, оно само решится и придут вам подсказки, оно само сложится, чтобы плыть по течению нужно перестать гребсти, вообще перестать поворачивать куда-то в одну или в другую сторону, ваше течение оно выведет на самый наилучший вариант, когда вы блин ему не сопротивляетесь, для этого перестать делать выборы, пойти мне туда или туда, короче никуда не идите, как-то сейчас все интересно сложится слушать себя. Но себя мы не можем слушать, потому что наше тело заблокировало, мы ни хрена не знаем, что хотим. вот, Поэтому предлагала вам в начале эфира завязать глаза и себя послушать. Куда тело ведет, что оно хочет, что оно хочет поесть. Вы даже поймете, что за все это время, пока будете в повязке ходить весь день, вам и кушать не хочется, вам будет интересно просто пойти все углы общупать. Ну или заняться закрытыми глазами сексом, это еще круче. Или взять там кому позвонить, не видя кому сказать алло так есть желание высказать все свое недовольство молодому человеку подходим к зеркалу и рассказываем себе все что вам не нравится потому что все что не нравится в нем это вы в себе не принимаете но вы такая блин очень страшная правда потому что вот нас в человеке бесит именно ровно только то, что... Я даже не знаю, как это объяснить? Ну, есть же вот люди, да, которые выбесили в чем-то. Ну, это то, что видишь. я себе не разрешаю. Я тоже такой хочу быть. Или я не позволяю себе это, либо у меня дуальность, да? две крайности. Вот медалька ⁇ плохо, сторона ⁇ хорошо. Белая, пушистая, да, это темная цветная. Я не вижу целиком чувства. Я его разделила на две части: на плохо и на хорошо. И вот одну часть я в себе принимаю, а вторую нет. Но вот эта вот вторая часть мне все время будет показываться. Что надо соединить этот шаблон или чувство в единое целое. Почему плохо это хорошо, а хорошо это плохо. Почему грязный всегда чистый, а чистый всегда грязный? Почему правильно это всегда неправильный, А все, что неправильно, это самое главное правильное. Что главное, это не главное, а все, что не главное, это главное в жизни. Все самое бессмысленное, это и есть смысл жизни, а все, что самое со смыслом, это бессмысленно для жизни. Короче, вот вам нужно это соединять, все противоположности в целом, и начать видеть слона, а не только жопу. Ничего блин. Да куржачный эфир не могу, веселый. Спасибо, классная. Как проработать выпадение волос? Ну, во-первых, начните замечать, как я... Помните, меня покрасили вот буквально пару месяцев назад? Смотрите, насколько у меня вырос волос. А помните, меня подстригли вот так вот? Вот, недавно эфир был. У меня волосы уже, блин, до сисек. Я вообще в шоке. Я за захожу... В ванну всегда в зеркало подхожу, такая, блин, нифига себе, у меня опять на миллиметр выросли волосы, я еще не посмотрела, я просто сказала себе, и наблюдаю, блин, да, действительно, правда, подтверждается в то, что вы верите. Если вы верите, что ваши волосы постоянно выпадают, вы будете постоянно их взглядом, своим фокусом внимания искать в ванне побольше. Блин, у меня был такой прикол, вот, когда я все время наблюдала много клыков волос в ванне. У меня волосы выпадают, а сама с кайфом их собирала в большие шарики. Короче, перестаньте это делать. Спасибо, Нелли, точно надо попку поднять и забрать. Ой, хорошо, денежки в банке. Мама живет за тысячи километров, созвон каждый день. Каждый день жалуется на здоровье, на то, на это, и мне плохо после таких разговоров. Мама очень люблю, но как разговаривать? Разрешите себе пожаловаться на вашу жизнь, примите ее такой, какая она есть. То есть перед зеркалом взяли и рассказали себе: да, я сижу на кучке говна. Не позитивно, это психология, я не обосрался, да, хоть и воняет, но я не признаю это никогда. когда вы признаете, да, мне больно, да, мне плохо, да, мне обидно, да, у меня есть чувство вины, да, мне стыдно. Когда вы это признаете, у вас автоматически рождается новое желание. Уже не испытывать стыд, его перестаете испытывать. Автоматически рождается желание новое, противоположное. Потому что вы это признали. Вы становитесь целостным, когда признаете свои чувства. Хватит их давить и подавлять. Вот мама, ну, как бы мило намекает, что доча, ну, признайся себе, что ты очень много подавляешь и не разрешаешь даже это чувствовать. И, и блин, согласиться, действительно, у меня такое в жизни есть. Не-не-не, мне пофиг. Мы обычно так говорим. Меня быстро так улавливает вообще, о чем я. Да. Ты с кем? Я с Викулей, моим директором. По всей этой шайке лейки Мир киношка, это из Симора, напомню эту тему. Кстати, третий день мне говорят про Симора. Вик, надо тебе почитать. Да, Я тоже ага. почитала его лет так. Сегодня какой, 2020? 2020, да? 2020, 2020. да? Я в где-то м Симорон изучала. Прикольная тема. Цвет Эти... Трусы на люстру, книжка называется. Что-то там еще какая-то строчка. Фишка такая там в Симороне, короче, ребят, блин, возьмите, почитайте, реально, очень старая тема, и она прикольная, только не загоняйтесь сильно, встаете, встаете, например, нет, давайте другой пример, стоите, вы на остановке и ждете автобус, долго не едет, сволочь, и вы такой, автобус, раз, два, три, три, прихлопа, два, прихлопа, трусы на люстре, я танцую ламбаду, ха-ха-ха, посмеялись, раз, два, три, автобус, приди, и наблюдайте, как он приходит. То есть вы чувствуете себя волшебником и придумываете шутки-прибаутки, приколы всякие, магические там, заклинания и наблюдаете. Но это просто ваш фокус внимания, мозг расслабляется, и он эту... Ну, Все, что вы хотите наблюдать, оно подтверждается, и вы это начинаете наблюдать. Ваш фокус внимания смещается со всякой лабуды, которой вы думаете, что вот он долго едет. Он действительно будет долго ехать, потому что вы об этом только что подумали. Да. Но если вы идете на остановку с чувством, что он сразу приедет, он и сразу и приезжает. Вот, а на Симаране очень классно рассказана тема, что, блин, ты попой, попляши, забудь просто об этой фигне, вот эти мысли, которые тебя уводят в сторону. И направь фокус внимания, что сейчас вот здесь, сейчас это случится. И наблюдайте это. Блин, ну я же маг, я же произвел тут заклинательные всякие шаманские штучки, поэтому по-любому должен. И автобус приезжает. Я практиковала эту тему так, месяц-два поржала, потом это куда-то в небытие ушло. Ну прикольно. Может, это возродить. Три прихлопа, три прихлопа. Да, ну там прям есть приколы, вот эти вот, как на остановке ждать автобус. Трамвай там или еще что-то. Я, кстати, знаю, много людей рассказывают, что это, когда куришь, что стоишь и ждешь и не куришь. Хочешь закурить, и думаешь, сейчас начнешь курить, и приходит автобус. Начинаешь курить, и он приходит. И вот Шаблон, цыка. если да. я курю на остановке, приходит автобус, и автобус приходит на сигарету. Там... <сосим> <сосим> Скотина такая. А, у меня на бирже другой прикол отследила. Я торгую на бирже. Мне нравится покупать акции, продавать их там фьючерсы. Мне нравится сейчас вот буквально сегодня с битками заморочилась еще. Короче, у всех такой шаблон там. Я ржу. Как только я продаю акции, они летят вверх. Козлила такая, все пишут. Как только я их начинаю скидывать, они вверх. Ну, я уже думал, что там пик, а он дальше ползет. Либо как только я покупаю акции. Они падают. Они падают. И я также евро купила. И, <соединяем> и я и за собой этот шаблон заметила, да. потому что я тоже самое писала, что и у меня так только куплю, они, короче, вниз идут. Я прочухала этот шаблон, рассоздала плюс 250к за пару дней. Блин, рынок пошел вверх благодаря мне, ребят. <соединяем> Жду ну, я конечно, акции, ребят. Не, не надо. Я не хочу вообще никому советовать, что покупать, что делать в своей жизни. Вот я к тому, что не надо заморачиваться так сильно. И ваша правда всегда будет подтверждаться. Вот это вот я точно знаю. Вот а, а что делать и как поступать нету правильных неправильных выборов. Есть опыт. Как раз сегодня пост был у меня про ошибки. Ошибок не существует, ребят. Да. <свы> <свы> <свы> Мочево мочеполовая система для вывода лишнего из организма. Наверное, не хочется что-то отпускать. Да? Как дать себе чувство уюта? Mm. Ну, я даже вот на такие вопросы невозможно ответить. Как я могу объяснить чувство уюта словами? Любой шаблон чувства подгоняет... Блин. Любые слова чувства подгоняет под определенный шаблон. А чувства под шаблоны и под слова не надо, их только прочувствовать можно. Ну, одень ты мягкие, пушистые, белые носки, возьми котеночка в руки и сядь возле дом, костер не сделаешь, камина, ну ладно, камина нету. Нарисуй очаг возле батареи и почувствуй этот уют. Ну Даже как если это? ты в голове просто представишь, что такое уют, начнешь описывать его словами, представлять, что это за чувство, оно автоматически у тебя всплывает. Не знаю, как объяснить. Но это у меня такая практика работает. Я тоже у Нели очень в часто спрашивала. Да. То есть я начинаю описывать, что это за чувство. Не, есть... Я не описывать, я иду, одеваю носочки Мне надо чувствовать Мне не обязательно делать для того, чтобы почувствовать чувство Там как и посмеяться там что-то еще Иди поближе, мне надо тебя обнимать, чтобы не уходила В общем, все можно в голове У же все в голове рождается Кто не понимает Нелли, идите на марафон Это бомба Ваша жизнь разделится до и после Слушайте, у меня каждый раз после моих марафонов Моя жизнь разделяется на до и после Потому что я марафоны делаю вычерпать всю вот эту информацию, чтобы больше к ней уже не возвращаться. То есть у меня по-любому сейчас будет что-то новенькое. И каждый раз, когда я выгружаю большой толпе информацию, блин, какой-то у меня прям квантовый скачок, даже не знаю, когда писать, вот, после прошлого марафона у меня вот этот год совсем другая информация. Согласитесь? Да. Я телепортнулась после марафона. Да, здесь самая крутая секта в мире. Отсюда прежним не выйдете. Будете праздновать жизнь. Да. Да. Какая у нас секта? Секта радостных людей. Мне не хочется решать проблемы. Проблемы не надо решать. Их надо осознавать, что вы ими себе пытаетесь показать. Чувствую, что не надо. Не надо. Если вы закопались, перестаньте копать. Что там еще? Борьба порождает борьбу. Вот пускай у вас вот эти шаблоны будут, чтобы вы на них это не опирались. Не совсем понятно, например, тебе не нравится, что у мужа любовница. Это же не значит, что я хочу быть чьей-то любовницей, но избегая этого, не поняла. А какие у вас чувства по отношению мужа, к мужу? Вот эти чувства, они ваши. Какие чувства? Он не изменяет, я чувствую измену, я чувствую измену. Измену вы в своем теле чувствуете по отношению к самому себе, где-то вы себе изменяете. Не может человек изменять вам до тех пор, пока вы себе не измените, как только вы начинаете себе изменять своим желанием. То есть вы у себя не первый человек. Вы единственный, блин, в своем мире, и жизнь дана вам, и она только в ваших руках, но вы эту жизнь не используете свою, блин. Вы все внимание в жизни отдаете Микки Маусом вокруг. Муж ⁇ это вообще нейтральный человек как и любовница, это нейтральные персонажи из вашей головы, просто ваша проекция, ваше отражение в зеркале, ваша тень, не знаю, как еще объяснить, и они просто вам показывают ваши отношение к самому себе, где вы двигаетесь, а где вы себя замораживаете. Картинки мира подстраиваются под ваши убеждения и мысли. Не надо так буквально воспринимать. Что мне надо стать любовницей? Ну, для себя, кстати, почему бы и не стать для себя любовницей, не начать любить себя. А что такое любовница вообще? Любовница... Вот мы как раз на марафоне семейные отношения разбирали. Последний девятый этот день был. Роль женщины и мужчины в паре, в семье. И женщина не может быть для мужа не ребенком в роли да не мамой потому что между мамой и ребенком секса нет и мужик в семье не может ну, играть роль ребенка потому что ребенок не может денег заработать сексом заниматься ну как бы ответственность за свою жизнь не берет вот и, и папиком он тоже не может быть потому что придется роль женщины ну, роль ребенка брать в женщине и чему я говорила а про и если исключить роли ребенка и роли мамы, потому что мама должна быть только для своего ребенка, которого она родила, играть роль, не ну не для мужа. А, если исключить из пары в отношениях вот эти роли ребенка и мамы, то у них остаются отношения взрослых там людей. Какие? И вот это было такое задание, что блин исключили поведение вот этих ролей и расписали, какие они должны быть на самом деле. Хоть никто не знает, как в паре себя вести. Вот, и мы на, на марфоне это разбирали. Так вот, когда мужик с любовницей, блядь, как заебись. Извините за марф. Ну, пофиг. Короче. Любовница его не учит, как ему жить. Он не чувствует себя, блядь, маленьким сыночком, потому что живна его... Ну, блин, любовница его не пилит, блядь, как ему надо делать, да, поступать. У них прекрасный секс, потому что у них отношения не как мама с ребенком. И папа с ребенком В семье, обычно в паре, муж и жена берут роль друг с дружкой, как ребенок и взрослый, ну, родитель. А вот между любовниками таких ролей нету. Поэтому отношения идеальные. Мужики-то давно понимают, они же умнее, блин, пап, намного. Хотя, как посмотреть? Ладно, короче, Мужики, они молодцы, они подсознательно понимают, почему им любовницы интереснее, и почему они не хотят семью создавать большинство, да, там я сначала заработаю, ну это все отмазки, я сначала там на ноги встану, все отмазки. Человек хочет быть свободным и правильно делает, а бабы дуры, они хотят, блин, заиграться вот в эти роли, короче, себя полностью забыть, растворить, а вы поймите, что мужику вторая мама нахер не нужна, то есть вот эта забота материнская о муже, она ему не нужна. Отношения должны быть равноправные. Они должны, блядь, договариваться. Каждый должен жить своей жизнью. Они должны позволять друг другу делать то, что каждому хочется. А мама же, блядь, я жена, да, и для своего мужа буду мамой. Я знаю, как в семье создать уют. Я знаю за мужа, как нам, блядь, всем вместе э, удобно. Ну, откуда я могу знать, что удобно нам? Я за себя могу сказать, ну, блин, почему я должна решать за мужа, он же не ребенок, У него тоже есть, как у взрослого человека, свои желания. Но я их подавлять буду, потому что, ну, я ж мамка в отношениях. Поэтому мужики уходят к любовницам, чтобы вам показать, блин, по крайней мере, что вам нужно стать как любовница в поведении со своим мужиком. Он не может уйти к любовнице, если вы будете той самой любовницей, то есть не мамкой для мужика и не ребенком. Дети, они не берут на себя ответственность, они капризничают, они надувают губки, они обижаются. Это не отношения в союзе двух взрослых, блин, нормальных людей. Если вы берете такую роль ребенка, то, естественно, там ни секса, ни денег. Если вы берете роль мамочки, когда вы, блин, зарешаете за всех и пилите еще мужика, блин, туда не ходи, там, где ты был, там, ну, такое. Вы а для кто тебе включает... разрешил куда-то пойти? <свят> да. Вы начинаете своего мужика втискивать в тиски просто. Естественно, он хочет пойти и погулять. Блин, он свободу хочет. Ну, естественно, вы в своей жизни себе показываете, вы тоже хотите этой свободы. Вы себя зажимаете, еще вокруг людей зажимаете. Себе не разрешаете, не позволяете быть, на, ну, блин, настоящей и свободной, и чувствовать вот этот уют в душе. Ну, откуда будет уют, если вам нужно всех в ежовых рукавицах держать, и себя в том числе. Короче, не убивайте свою семью, учитесь равноправным отношениям, перестаньте быть мамочкой для своих мам, пап, мужей, братьев. Мамочка только для своего ребенка, ребенком для своей мамы. Какие роли у родителей еще помимо того, что они учат, они за всех все знают, они зарабатывают для всех деньги. Особенно, да, вот мужики, которые дома сидят, не зарабатывают и не могут заработать, а женщины, которые много зарабатывают, у них уже ну, автоматом тут роль мамы. Ну, иногда губки надуваем в роли ребенка. Короче, вот это все надо из жизни убирать, трансформировать, осознавать. Блин, почему вы так себя ведете? Нахрена. Ну, скорее всего, вы так себя ведете, потому что у вас примера равноправных отношений в семье не было. Либо у вас не было папы в семье, либо, может, у кого и мамы? Ну, либо они тоже, ваши папа с мамой, не видели, какие должны быть отношения от бабушки с мамой переняли вот эти вот роли непонятные. Надеюсь, понятно, да? Угу. Сколько мы с тобой в эфире? Два часа? Да, долго уже. Давай быстренько прочитаем. Ну, На что обратить внимание, когда в отношениях мужчина запрещает общаться с мужчинами-друзьями? Mm -hmm. А, ну вот смотрите, мужчина – это ваша мужская часть, ваша мужеская сила «могу», «мочь», «творить», «делать». И если вы сами себе, получается, запрещаете очень много дел делать, то есть вы решили заниматься каким-то определенным одним делом, ну, однобоко смотрите на ситуацию, да, и не разрешаете себе творить с разных сторон, либо разные дела, ну, как это я интерпретирую. Вот, короче, не знаю, надо спросить себя в жизни, где вы запрещаете себе какую-то часть дел «могу», используете, да, со с остальной частью вы сами себе встречаться запрещаете, имеется в виду с силой своей, мужской. Мы 100% на 100% мужчина, на 100% женщина. Н внутри мы двуполусущества, у нас и мужская, и женская, энергия, вот, мужская, могу, мочь делать, мужеская и женская, и инская, это принимать Понимать. и желать принимать свое творчество, блин, что мы тут сотворили в этом мире, принимать то, что, блин, да, это сотворило, это было мое желание, все очень легко и просто, и вы где-то запрещаете себе свою силу мужскую проявлять и даже не хотите на нее смотреть, а я, я нельзя, и это как проекция мир вам подсказывает в виде вот, вот такого кино, все, что в мире происходит, блин, это просто киношка интересно. она вам подсказывает о вашей силе внутренней. Так, если проблема с любовницами у мужа, то, возможно, себя недолюбили. У него двойное внимание, а вам внимания не хватает. Так, это вот тоже была подсказочка. Дай любовь себе внимание. Да, конечно. Как дать себе чувство уюта? Так, это уже было, у меня дежавю, что ли? А если сын неуважительно относится к моему мужчине, это о чем? Моя легкость, детскость неуважительно относится к моему творчеству, короче, я очень сложно принимаю свое творчество, короче, во мне не хватает любопытства на новое, ну Но это я разными словами пытаюсь сказать, правильно я перевела? Угу. вот, я всегда иду с чувством, что опоздаю на автобус и все время вижу его жопку отъезжающую Такая же хрень с акциями. Вот. Я тебя обожаю. Сегодня сделала ремонт на кухне. Пошла твой марафон. Прошла марафон. Ой, классно. Ремонт на кухне. М -м -м. Я иду и надеваю носочки. Давайте. Ты после марафона светишься. Нет, это фильтр. Ну, хотя, да. Фильтр твоего сознания. Точно, я же вижу, что я свечусь вовне, значит, я свечусь внутри. Точно. Не надо чувства описывать. Зачем их описывать? Ну, наверное, чтобы прочувствовать внутри. Это, Кстати, я очень рада, на меня начинают подписываться мужики. Что-то я могу в себе открыла, какую-то могучку. Что мужчины начинают подписываться, слушать, комментировать, записываться на марафоны, спрашивать про марафоны, идти на консультации. Я, короче, в шоке. У меня 99% женщин в аккаунте. Мужики, я вас так люблю. Приходите ко мне на канал «Рефлексия». Давайте там общаться. Кстати, там мужчин уже 5 человек, которые активно общаются. Семьсот. Пять мужчин. Но зато там самые активные мужчины. Что-то я начинаю себе не позволять это женское. Всегда думала, что я вообще мужик в юбке. И что женского во мне ноль. Вот, а сейчас я наоборот понимаю, что я его так отрицала, я такая женщина-женщина, а вот мужчины что-то только начали проявляться. Так интересно. Это как я купила три года назад битки, и курс упал в пять раз, но я даже не переживала, хотя подруга мне сожалела, типа потеряла. А он за время марафона вырос, да, кстати, я хотела сказать, что я все битки раздала, очень много профукала, у меня было пять битков. Но для меня это много. Это было бы сейчас лямов 10, наверное, 8, да? Вот, короче, вкладывая всякие пирамиды. Там биток, там биток, там, короче, спасибо тебе, биток. еще что-то там, короче. У меня 0,6 битка было, 380 тысяч до марафона. Захожу, блин, сегодня и охреневаю лям. Вот. Но ну, я их отдала сегодня опять, <смех>, но уже проверенному человеку, моему очень близко дорогому другу, который сегодня смотрит мой прямой эфир. Он сейчас будет на них трейдить. Так прикольно, когда не держишься, все возвращается с плюсом. Угу. Если я сама ушла от мужа, это я сама ушла от своей творческой энергии, своего творчества. Да нет, не обязательно. Вы просто встали с гвоздя, который мешал вам сидеть. Ну, как бы рассматривайте, ну, с разных сторон. Творчество из точки здесь сейчас никто не запрещает вам творить заново, заново, заново и заново. То есть разрешайте, там 10 сейчас. До меня дошло, пока я стесняюсь, я живу в маленькой квартире. Теснота внутри, теснота снаружи. У, У нас осознание прям, прям в прямом эфире. Щелкается. Мне об этом говорила много раз в начале эфира, я как будто услышала сейчас. Я тебя люблю, у меня тоже озарение. Я всегда летала на самолетах эконом-класса. Потом три года назад пересела на бизнес. И у меня была мечта полетать частными рейсами. Я себя стесняла. Ну, думаю, блин, ну для бизнеса, я раньше говорила, это только дебилы бизнес покупают. Но потом, когда я поняла, что после полета на бизнес мне возвращается еще больше, чем я на него потратила. И каждый раз такая фигня, когда я стала себе это разрешать, я такая думаю, нифига классно. И я себе позволила ну, со спокойной душой бизнесом летать. И такая думаю, блин, когда же будет частный самолет? Короче, в моей жизни реально появились частные самолеты. Они дешевле для меня сейчас, чем бизнес. Вот. Но пока я еще никуда не летела, если на Бали полетим, у нас будет. Jet. <связь> частный самолет Так что, ребята Полгода назад, если бы мне кто-нибудь сказал про частный самолет Я бы сказала, ты чё, ку, -ку? <связь> Это невозможно Возможно, <связь> можно летать частными самолетами дешевле в складчину С попутчиками бизнеса, понимаете? И я, когда это узнала, у меня был вообще шок Но Спокойно И сейчас еще и вертолеты есть Вертолетное такси в Москве Процветает Но я еще там не летала, попробуем Но я на вертолетах просто летала уже много раз Поэтому не так интересно А на частном самолете Но на частном самолете есть большие минусы Сильно трясет, сильный гул такой И, короче, некомфортно лететь Все, кто там летал, у меня друзья Сказали, что это будет кошмар Но для меня вот это вот Кажется, блин, надо расслабиться Будет хорошо так, это ж по-новому. А вот у нас МЧ-отношения мама-сын, а секс на высшем уровне, непонятно. Ну хорошо, ну есть же извращенские ситуевины, вот, кому-то нравится инцест, ну психологически, окей, но другие сферы-то хромают? Рассмотрите, почему? Так и есть, у нас нет модели взрослых сексуальных отношений, не сексуальных, семейных Семейная модель поведения, когда ты в семье в равноправии, там и секс есть уже нормальный, блин, априори просто. Я мужу попервой говорила, «Слушай, я почему-то перестала тебя хотеть, вот не хочу, я не могу понять, почему». А муж у меня, ну, я бы сказала так, первая красавица на деревне. Это самый красивый человек, который когда-либо видела, его на улице все время дергают за руку, останавливаются и хотят сфотографировать. Он очень красивый, ну просто нереально, кукла. Вот, ну реальная кукла. И он еще мало того, что кукла, он еще умный, он как мужа разрекламировал. Я ему говорю, что-то я вот, блин, поначалу секса столько было, а тут что-то не хочется». И потом я говорю, я чувствую, как будто, блин, с ребенком сексом занимаюсь. И начала доходить, что я переросла в роль мамочки. Сначала было у нас все классно. Мы такие, блин, влюбленные, все так круто, все так вообще офигенно. А тут я начала включать мамку. Я-то, Денис, все знаю, как надо. Я же знаю, как лучше для нас. Я же знаю, что вот, вот я запланировала вот это, вот это, вот это, тебе надо вот это, вот это, вот это. Я забыла видеть в нем мужика. Короче, он для меня как сладкий маленький ребеночек, такой пирожочечек, Вот, и прям затискать его хочется. Но это я уже понимаю, что мне пора детей своих. Вот. А в нем надо мужчину рассматривать. И, короче, обратно-обратно надо срочно уходить с этой роли. Все, что я рассказываю, я о себе, естественно говорю. Все шаблоны вот эти вот вокруг вас витают обо мне. Я себя всегда вижу в них. И вот сейчас вот делюсь примером. Как только я это создала, ну что, можно сексом заниматься дальше, нормально. Ой, блин, ржака. Хочу на Бали, там увидеть тебя. Расскажи, когда поедешь в район, где будешь. Слушайте, живу без плана. Дайте мне этот Новый год хотя бы спраздновать. Хотя бы вот где-то тут. Рядышком. Я все объявляю, ну, как случается. В сторисах, там, в постах. <смех> На самое интересное попал. Ой, самое интересное спать не пускает. Такое время 23 в Москве. Я из роли любовницы сбежала. Не могу и не мою. Нет, роли любовницы имеется в виду не физически любовница, а лю мышление любовницы. Мышление это, блин. Напишите список. Как ведет себя любовница? Почему у нее куча подарков? Почему ей классно? Почему у нее здоровский секс, классные мужики, и вообще, блин, все классно. Вот, почему бы такую роль в семье не использовать? Но, конечно, у любовницы тоже есть крайности, которые не надо использовать в отношениях. Возьмите себе, таблички составьте. Как ведет себя ребенок в семье маленький, там годовалый, двухгодовалый, там пятилетний, по отношению к родителям, какая его роль? И как ведут все родители, когда воспитывают маленького ребенка, который в детский сад ходит? Исключите их из равноправных отношений вот эти вот поведения разные. Обижаться, вот эти губки идут. Я обиделась. Все. Он ходит уже три да. дня вокруг тебя. Да что случилось, ты хотя бы скажи. Сам догадайся. И Спишь пипе. на диване, все. <смех> я обиделась. Да, и вот этот ну, маразм и абсурд нужно ну, осознать и признаться. Ты, что я творю вообще? А, у нас три часа ночи, обнимашки. У кого-то шесть утра. Ой, сорян. <смех> <смех> Почему бы не надуть губки, если часть игры, а потом... Сексом у мужика с ребеночком нету. Не стоит, блин. Ну а так бы как бы поиграть в губки, почему нет? Но это не будут взрослые нормальные отношения. Порой женщинам не хватает театральности игры в отношениях. Идут на пролом. Да, кстати, ну, играть-то нужно. Как улитки двуполые. Девочки, целую, обнимаю, пока-пока, целую, обнимаю. Я застряла в шаблоне, муж зарабатывает, а я домохозяйка. Я не знаю, как чё? разобрать ситуацию. Не, сейчас не хочу разбирать. Отпустите спать, вы классные. Блин, ну что, вы вас привязали? Ну да. хотя да, я чаечку хотела попить уже, кофеечку не допила, налитый стоит. Два часа назад забытый. Так, я сейчас читаю сообщение. Наря, ты красотка. Спасибо. Я как раз сегодня говорила, какой у меня тупой голос, и я стрёмная. У меня еще аудиоканал, есть все статьи свои. Перевожу в аудио, который можно слушать за рулем. Прикиньте, классно. Вот И ссылка в аудиоканал у меня в профиле. Посмотрите, там менюшка. Так вот, что я хотела сказать про аудиоканал. Я что-то там прочитала, потом начала про аудиоканал говорить. Ну? Да. Блин, я забыла, зачем я хотела сказать про аудиоканал. У меня просто мысли идут вперед паровоза. Что ты красивая, мы про тупой голос начали. А. ты сказала про голос? Да, что и, короче, шесточей. я его решила, этот аудиоканал сегодня забросить. Я еще Вики не говорила. Вот так вот. Узнаешь в прямом эфире. Вот, потому что я послушала что-то свое аудио и сказала, что это... Тупой голос. Покажите острый голос или умный голос. Да, и скидывала в рефлексии, что, ребята, точно нормально, ну, как бы, у меня что-то тупой голос, и нормально, когда озвучка... Идет еще с медитативной музыкой. И все стали писать как классно, как классно, как классно. И я что-то подумала, наверное, все-таки нормальный у меня голос. И все уговорили остаться. Оставить этот канал. Да, поэтому подписывайтесь, не буду удалять. Да к чему я это вообще говорила? Не понимаю. Рекламу сделала. Нормально. Я, наверное, хотела первую рекламу, вторую комплимент, а третье. Пожаловаться на свой голос уже. А я вот бизнесом летала на похороны к отцу. Надо трансформировать, что это не только в траур. Ну, конечно. Это ваш комфорт, уют, сервис, любовь. А я свою называю пирожочек после того, как набрала. А после того, как она набрала вес. А, так, называй ее... Хотел сказать зефирушка, но думаю, нет, она тоже большая фашистая. Давайте ее устроим чем-нибудь худым. Перемешек не надо. Вот так и развивается комплекс. Я слушаю вас в первый раз, в каком городе живете? Сегодня живу в Краснодаре, вчера жила в Москве, ну, может быть, завтра тоже в Москве, а так собираюсь на Бали, в Швейцарию и в Нью-Йорк, кстати, еще позвали. Ну, как бы, я живу в своем теле, а мое тело гуляет по всему миру постоянно. Вот, кто меня знает, я вот пять лет путешествовала из страны в страну, но из-за короной чуть-чуть подвисаю по России. Ой, а планы, цели, списки, желаний ограничивают? Смотрите, и да, и нет. Планы ограничивают? Вот, пла у меня есть планы, но у меня установка, что я не обязана жить по плану, и я не обязана ему следовать. Вот я написала план. Что? Ноговики шикарные. Шикарные. Я ее хотела погладить, а она не там. Короче, Планы писать для того, чтобы, по крайней мере, какие-то ориентиры иметь? Почему нет? Мне это интересно. У меня есть план, каких книг я хочу написать, то есть фокус внимания, чтобы у меня там был. Но я им не следую. Я четкий путь себе не делаю, потому что в потоке это не прокладывать себе этот путь трубу. Потоки, она сама будет литься там. У нас идеи как бы за план читаются. Да, у меня просто идеи это и есть мои планы, планы на будущее, быть счастливой, планы на будущее, любить себя, планы на будущее, кайфовать, вот такие планы. И и и и желания я пишу для того, чтобы я пишу, у меня большие списки желаний, я пишу в списке желаний, чтобы понять, какие чувства за желаниями стоят. Каких чувств мне сейчас не хватает? Что я хочу чувствовать? То есть как подсказки, то есть наш мозг рисует вот эти картинки подсказать нам, что на самом деле-то мы хотим. Мы же не обладать чем-то хотим, мы хотим это прочувствовать. Я же не хочу бизнес-классом лететь, да ну какое-то желание, я хочу чувствовать, как мне... Круто, комфортно летать. Блин, там вот так ноги растопырил, там лег. Тебе массажируют это кресло, вибрирует тебе там чай, кофе, шампанское. Ну круто, понимаете? Классно. И все. Я хочу ощущения. А, Комплименты по каналу. Ой, комплименты, аудио офигенные, тра та все классно, девочки кайфовые, нога тоже, милый аудиоканал просто супер, пожалуйста, оставь аудио статьи, оставляй, оставляй, я уже это вам поверила, спасибо, ну, через вас сама себе сказала, что не надо, у тебя не только классный голос, ты крутая, спасибо. А мне мой голос тоже кажется чужим, а другие говорят, что приятные. у всех это так. А, а, знаете, я почему-то когда свой голос слышала или э, видео смотрела, мне было стыдно. Я испытывала стыд, стыд смотреть на себя. И когда я это осознала, мне стыдно смотреть на себя. Я уела просто. И после этого, ну, я спокойно пересматриваю свои видео и кайфую, потому что у меня столько озарений после видео, что я когда несу что-то в прямом эфире, я ни хрена не помню. Потом смотрю, думаю, ну, ничего тебе. И, ну, инсайты потом. После моего, моего же собственного видео ловлю, как рефлексия. Поэтому, короче, осознайте то, что вам стрёмно смотреть на себя. Это пиздец. Зуб болит. Предлагаю пойти, первое, к врачу, вне отложку позвонить. Второе, посмотреть психосоматику в интернете. Ну, это прям как скорая помощь, потому что я сейчас уже ухожу, ничего не объясню. Два варианта. Психосоматика. Луиза Хей, Синельников, кто там по психосоматике. Не Давлатов, не путайте с другим именем. Они по психосоматике хорошо пишут. Голос кажется чужим, потому что изнутри слышь его вместе с искажениями черепной коробки вибрации. А на аудио без них хотите лайфхак? Хотите услышать свой голос таким, как слышат его другие? Делайте вот так перед ушами. И тогда вы услышите свой голос по-настоящему, как слышат его другие люди. Попробуйте и охренейте голос другой. Да. Скажите, что я только не знаю. <смех> Вика взяла откуда ты это знаешь? Не знаю. Только что пришло, но вы услышите. Я турек, откуда я это знаю? Хоча, энциклопедия. <смех> Мне тоже голос его не нравится, а некоторые девушки говорят, что он завораживающий. Кстати, вот сейчас вот послушала, у меня такой охерительный голос. Блин, он не такой, какой сейчас я слышу. <смех> он <смех> реально классный! Мы будем вот так ходить. <смех> не, я услышала... Себя как mm. слышит меня окружающий. И он такой кайфовый. Теперь я понимаю, о чем вы говорите. Офигеть. Все, приложили, все приложили к руки, руки к ушам, да. Нет, смотрите, не к ушам, А вот так. Ну вот. Ну, к ушам же, чёрт. Ну, не надо до них вообще дотрагиваться рядышком. И все. Шпашки. У вас такой голос будет. Классно. Слушайте, на этой позитивной ноте чебурашек я прощаюсь с вами. До скорых встреч. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписки. Репост. Я так никогда не говорила и не делала. Пишите комментарии под этим видео. Блин, когда так делать, мне кажется, это так тупо. Мне так стыдно. можно, я директор. Давай, директор, давай еще раз для всех. Давай. Лайки, репосты, ссылка в шапке профиля у Нелли, синенькие буковки такие говорят, там все каналы, YouTube, путеводитель, все, что хотите, все. Смотри, вот этот прямой масса. эфир, сейчас у меня админы залют на YouTube сразу, давай для ютуберов, кто на YouTube смотрит, что им делать. Делитесь комментариями, Репостите это видео, там есть такая стрелочка, поделиться в других соцсетях, везде рассылайте всем друзьям, всем знакомым. Напишите свои сознания. что хотите, все что угодно можете писать. Почему себя так нельзя? Главное ре... хай, не, не стесняюсь рекламировать. Ставьте, лайк. Ставьте лайки. Слушайте, мне не на одном виде вот такой фигни нету. Надо по-новому. Да. Идти в стыд идти в страхе. Сейчас по-любому ты100 еще раз упадет. Не сейчас, а вот утром, когда биржу откроют. Стрёмно на себя смотреть. Мое первое видео получилось приплюснутое с широкой мочкой. Действительно, было стрёмно. А. а, я забыла самое главное. Все, кто смотрит на YouTube меня в будущем, из будущего, я сейчас вам говорю из прошлого, вот, все, кто смотрит на меня на YouTube, подпишитесь в Инсту, моя ссылка под видео. Для чего? Потому что я буду сейчас устраивать конкурс. У меня есть видеопроект, в этом видеопроекте, это вирусное видео, будет участвовать 700 человек, осталось 50 мест, в этом видео будете показаны вы, если сможете попасть, для этого вам нужно подписаться на инсту и выиграть в конкурсе, вот, и либо, ну конкурс будет несложный. Ну, все, кто уже тут подписан, да? Короче, скоро ждите конкурс. В этом конкурсе вы будете выигрывать участие в вирусном видео. Прикиньте, в видео 700 человек в видео. И охеренный текст. Просто крышесносный, который перевернет мозги людям. И этот красивый текст будут говорить все 700 человек. Это круто, потому что 650 уже сказали свою, свою роль. Я буду раздавать каждому человеку роль фразу, которую можно сказать. Не вы свою фразу будете говорить, а я вам даю роль, и вы ее должны сыграть в определенном ракурсе, там, с определенным фоном. Ну, то есть, это я уже буду говорить в личку. Разыграть среди инстаграмеров там. Подписчиков. Подписчиков? Мы, мы, мы, мы, когда мы это будем делать? После 24 числа. Вот. После 24 числа я объявлю конкурс в Инстаграме. Будет пост и будет stories с условиями. Вы их выполняете, скидываете условия. И первые 50 человек, кто выполнит условия и скинет, они попадают в это видео. вот Но если будет слишком много участников, мне придется еще 300 человек добавить до 1000. Но тогда мне придется еще текст на 300 слов дописывать, 300 фраз дописывать, а это сложно. Вот, потому что я и так его уже там сидела, там мозг выворачивала, чтобы написать офигенный сценарий для видео, и в этот сценарий 300 фраз новых добавлять. Это сложно. 650 девушек, да. Я хочу разбавить малину, поэтому мужчины приветствуются. Я даже решила еще дописать фраз, может быть, 20-30 но ну, если не будет желающих много, да, чтобы побольше мужчин было. Короче, ребят, что там, ставьте лайк, ставьте, ставьте лайк, лайк да? да, прокомментируйте видео, подписывайтесь на канал, и там тра-та-та, -та, репосты там. Короче, это все было и шутка, и полуправда. Целуем вас всех. Нет, ну, кстати, насчет видео да, это да. правда. Не задавайте вопросы в директе, а то никто не пишет. Скучно стало. Никто не спрашивает, где шапка профиля. Как скачать? Вот, да. это троллинг номер один. Она все время троллит, постоянно. Ой, хочу в малину. Мальчики приветствуются вот прям в первую очередь. Я ни одному парню не откажу, ну, пока набираю людей, потому что... Прикиньте, видео одни бабы, блин, <у männlike> это тяжко, вот, а текст там классный, про творцов, про реальность, про квантовую физику, про наше желание, как мы творим, как все реализуется в этом мире, как иметь деньги, там все такое, там вообще, короче, ну, как обычно, мой закон. ну, оно классное, все, кто читал свои роли, тексты сказали, ну, короче, текст классный, троллер, тиши тролитерши, даже если мужчин будет больше, чем ролей, я специально допишу для них роли в этом видео и удлиню это видео. Вот только для мужчин. Просто мужчин, блин, в инстаграме мало, на марафонах мало. Вообще вас нету, вы где? А почему вы... Жена не разрешает. Почему только вот женщины начинают догонять и просыпаться? Почему мужчин мало? Вот и я каждого вот мужчину вот прям вот очень люблю, потому что их вот прям мало. Все вот по пальцам знаю всех своих подписчиков мужчин. А вот женщины они, не знаю, мне кажется в них быстро все. Короче, женщина в них быстро все входит. И выходит. <свят> Нет, ну так же легко и выходит. Мужчина долго запрягается, но он так основательно, потом его уже ничего с пути никак не сбить. Надо, короче, у друг дружке учиться. Нам у, у мужчин надо учиться рациональности вот этой вот, да, и вот этого стержня иметь вот, блин, идти до конца. А мужикам нужно легкости учиться. Они слишком тяжелые на подъем. Многие, большинство. Не всех не буду под одну гребенку, потому что те, которые вот сумасшедшие, с, с ума сошли, в сердце зашли. Да, они уже, <coughs> уже не такие. Так, бабы дуры, поэтому мы впереди. Нет, ну кто впереди, кто вначале тут еще неизвестно, в этой точке-то вы впереди, но потом вы соскочите, а мужики-то продолжат свои скачки. Еще кто впереди неизвестно. Вот. Ладно, целую. В десятый раз ставьте лайки, выключаясь. Доржачный эфир. Патриархат заканчивается.